Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Тарьел Аняни выходит на свободу, воры в законе готовятся к войне, если видный мафиози сможет добраться до Турции, в криминальном мире развернется новая схватка за трон, вынужденно оставленный шакро молодым. На свободу вышел один из самых влиятельных воров в законе Тарьел Ниани, Тару. После этого относительно спокойная обстановка в криминальном мире закончилась. Таро намерен спросить со всех мафиози, кто в свое время подписался под его раскоронацией. А это грозит разборками и стрельбой. Как рассказал Росбалту, источник правоохранительных органов, к освобождению они-они люди из его ближайшего окружения начали готовиться заранее. В первую очередь, вечный помощник Таро-ресторатор Гела Цирцвадзе. Они-они подлежит депортации из России, и главной задачей его близких было сделать так, чтобы вор в законе не задержался в спецприемнике, а сразу был выслан в Грузию. Из Тбилиси они-они уже фактически заказан билет в Турцию, где находится большая группа его сторонников. Самые активные из них, в том числе Райну Главу, Матевич и Куба Хавледяни, Куба Сухумский, уже заранее произносят победные тосты и обещают большие неприятности всем подписантам, Малявы. Раскоронации Таро и только самый близкий сподвижник коняни вор в законе Мираб Джангвиладзи, Мираб Сухумский, проживающий в Италии, хранит молчание. Он человек опытный и понимает, что Таро еще надо добраться до Турции, избежав по пути возможной новой длительной посадки. Например, Испания давно разыскивает Аняня за создание преступного сообщества и отмывание денег, в этой стране ему грозит большой срок. Если Таро доберется до Турции, то дальнейший сценарий его действий известен – собрать большую сходку и поднять вопрос о той самой Маляне. Она появилась на свет в 2009 году с подачи на тот момент вора в законе номер один Аслана Усаяна, Дед Хасан, и под ней подписались несколько десятков мафиузи. Пока все они не отреклись от своих подписей, формально статус аняни как «вора в законе» недействителен. В 2015 году на масштабной сходке в Армении, организованной Захарием Калашовым, Шакро молодой, этот вопрос поднимался. И тогда мудрый Шакро постановил, что когда Аняни выйдет на свободу, все подписанты-малявы на новой сходке смогут высказать ему претензии в лицо. Таро на них ответит, и на основании всего услышанного сходкой будут сделаны окончательные выводы. Но Шакро недавно на длительный срок отправился в тюрьму, поэтому новую сходку намерен собрать сам Аняни. По словам источников Росбалта, уже известно, что воевать со всеми подписантами Таро не намерен. Им будет предложено на сходке либо найти удобную отговорку, подпись под малявой, поставили без нашего согласия, либо публично покаяться и получить прощение. Это, кстати, была и любимая практика деда Хасана. Например, все участники сходки против него, которая была организована Таро и проводилась на теплоходе на Пироговском водохранилище, имели возможность искупить вину, принеся личные извинения у Саяну и перейдя в его клан. После того, как криминальные генералы на сходке отзовут свои подписи под Малявой, они они убьют воу Зайцев, снимет все вопросы о своем статусе вора в законе и получат большую группу союзников после чего он сможет объявить о своих притязаниях на место вора в законе номер один. Наверняка часть законников, подписавшихся в свое время под письмом, предпочтут извиниться и встать под знамена Таро. Но есть и сложные случаи. Например, видный представитель кутайского клана, к нему относится и сам Таро, Мираблогия, Мелия. Он тоже подписался под Малявой, а совсем недавно было принято решение о его депортации из России. Источники агентства говорят, что произошло это далеко не случайно, а в связи с грядущим освобождением Таро. Последнему за пределами РФ должен противостоять достойный оппонент. Мели имеет большой вес у мафии, и как он поведет себя в ситуации с Аняни, неизвестно. В любом случае он найдет, чем ответить Таро. Примерно такая же ситуация с другим подписантом, Гочи Лупаидзи, Альфасом, чьи позиции в криминальном мире в последнее время значительно укрепились, особенно после сближения с Надиром Салифором. Лоту Гули. Уже можно с точностью сказать, что за подписантами, которые не захотят извиняться и отзывать подписи, будет организована настоящая охота. Тут стоит ждать и избиений, и даже стрельбы. Но не нужно забывать, что по самому Таро его плану тоже могут последовать удары, в том числе упреждающие. Поэтому в ближайшее время может начаться очередная криминальная война с жертвами. Впрочем, все это касается в основном зарубежных стран, в первую очередь Турции. Тем законникам, подписантам, кто находится в России, будет попроще. Самым видным из них является Василий Христофоров, Вася Воскрес. У него весьма широкий спектр защитных мер. Например, отказаться ехать на сходку в другую страну, поскольку при выезде из РФ его могут арестовать. Или попытаться решить проблемы Старо через его приятелей, находящихся в Москве. Сейчас в России преимущественно остались славянские воры в законе Тюрик, Шишкан, Петрик, Аксен, которые были далеки от событий Старо и сейчас тоже будут придерживаться нейтралитета. Без их поддержки они они будет тяжело взойти на трон. А у славян остается другой фаворит. Шакро молодой хоть и в тюрьме, но тоже остается в России. Пока он ни по каким поводам не высказывает свое мнение, но вечно так продолжаться не может. Поэтому источники агентства полагают, что скорее Калашов вернет себе место вора в законе номер один, чем его получит Аняня.